Мы пока не нашли своего названия, поэтому меня зовут Ольга Муромская, Александр Соболев. Песня называется «Молитва». Я молюсь за тебя каждый день, Я пишу для тебя песни свои, Берегу тебя от всех Все сны и моя пути звезда светит ярче для нас двоих. Если чувствуешь, что теряешь себя, ты на небо смотри, ты на небо смотри. Я буду с тобой всегда, крепче за руку ты держи. Мы пройдем все преграды, смотри, как моя путеводная звезда светит ярче. Звезда бережет все дороги